Лимончелло, пацаны Apple Fritter Apple Fritter прям вообще тоже пушка лютая Но это вы знаете Это вы знаете Тут еще Lemon 3. Что там еще Lift Ticket Знаешь, такую тему Колян, ты курил? Следующий бой Тарасов и Хабиб. Ха-ха. Ха-ха-ха. Сука, блядь. Ну пацаны? О, Wedding Cake, знаете, кто голосует? Wedding Cake Пушка. Ну и классический Джелата 41, пацаны. Опять гибкий зор. Да не, я дал концерт, теперь можно пахать. Теперь можно дуть. I want love, of course, bro. This shit's so hard that this shit blow your mind. Бля, не люблю дрейка, но still baby's gun у неё лютый трек. Да вообще у неё есть треки нормальные. Просто он не такой как в треках. Пацаны, я не отвечаю на вопросы. Как тебе тот, как тебе этот? Лил бэйби просто пиздец разразит. Лил бэйби лучший сейчас. Ганна и Лил Бэйби сейчас ебут люди. Но мне все равно больше нравится Young Nud и Севушка. Я жду, пока Севыш дропнет. У меня, у меня есть связь с его менеджером. И ну вот-вот скоро будет дроп. Мега-Мизи его менеджер зовут. У них там очень серьезная контора. Мне пришлось заключать тоже контракт с, со Слоттергэнгом на один трек. Но у них запросы серьезные, могу вам сказать. И бабки там серьезные. Как ты, Надя? Как вообще ты поживаешь? Смотрел-смотрел бой, я уже поговорили мы насчет боя. Привет, коль не шутишь хабиб задушил пацана сломал его ну так должно наверное было быть как там написала одна женщина комментарий написала что аллах так хотел вот наверное так и произошло слушай, как видишь, мои дела у меня все хорошо все супер меня накуривает, как первоклассника с травой потому что я не курил месяц Вы, вы их просто выстегивает ее много разных. много ребят, кстати, курят траву и не различают вкусы вообще, то есть для них все, вся трава одинаковая. Ну и не только для ребят, для девочек тоже некоторых. Хабы, да, да, да, пацаны, поздравляем Хабибы все, конечно, от души, уй чё, показал как бы ну всем как надо. Но еще раз повторюсь, бой был скучный. Я даже не понял, я не понял даже тот момент Я не понял тот момент как Хабиб показался сзади уже его И уже вот так вот, уж ну, душил пацана Я этот пропустил если честно Как-то это очень быстро произошло Резко Привет Ромик Как ты роман Как тебе Рокет Эм um... Неплохие у него треки есть, но он как-то странно себя ведет, я ничего не понял. Видимо, я слишком стар уже, чтобы понять его поведение. Ну, такой какой-то мальчик. Сам себе на уме, типа, я не знаю. Свой мир у нее, И я не лезу туда. Да я курю вообще ничего почти, блядь. Грамм два, блядь. Мало курю, пацаны. Нельзя злоупотреблять. Плохо. Любая хуйня, чем ты злоупотребляешь, это приведет к тебя к краху. Алкоголь, там, трава, другая хуйня. Любая хуйня она тебя в больших количествах не доведет до добра. What's up, White pretty flacco. Как у тебя, сестра? Много времени не видел тебя. Как у тебя? Как у тебя, Магба? Как у тебя, Эль Барьер, Я с Виктором и тремя друзьями в Валенсии, Очень хорошо. Снимать видео? Я хочу, хочу поехать в Валенсия раз. Ну и бьен, Русик. Все отлично. Sí. Ты как? Sí. Наберите меня, sí. чё там. Наберите sí. меня. Ну, ну, да че я Валя, трезбе. Вае, Фелис пор Спасибо большое. Спасибо за... Вообще, за то, что поддерживаете мы зло и все круто. Мне очень приятно, пацаны. Я долго работаю над, над всем, на самом деле. Не, не, не так просто все дается. Может быть, я там, не супер какой-то талантливый тип, но э, когда дается, я, я очень радуюсь. Это самое важное. Если самому нравится, если ты, конечно, разбираешься в музыке, то это значит успех. Кристи, делгадо, как ты, миман? Что ты делаешь? Очень хорошо. Пасаме Давайте про Хабиба заканчивайте. Уже я ответил на все вопросы. Я же сказал, красавчик пацан. Я вот знаю три языка, а вы? Кстати, это очень плохо, когда вы говорите мне говорите только по говорить только по-русски, там, по-испански, по-английски нельзя. Это очень вас окружает от всего мира, знаете? От... То есть вы уже изначально не хотите даже воспринять. Это пришивка, это как я понял. Нет, выкидывай. Как-то с волосами на голове УХМ. Просто иногда их мою и хожу подплетаться, и все. Ладно, ребят, э, хорошего вам дня. Хорошего вам дня. Э, берегите себя.